Всем привет! Сегодня мы поговорим на тему, как бесплатно увеличить количество заказов для цветочного магазина. Итак, самый простой способ, который знаю я, это разместиться на маркетплейсах. И сейчас я расскажу вам, какие есть маркетплейсы и какие есть особенности работы с ними. Я вам сейчас приведу примеры тех маркетплейсов, с которыми мы работали и работаем. Это Flow это Delivery, это Яндекс Яндекс.Маркет. Еще есть такие агрегаторы, как Ozon, как Wilburys. На них, скорее всего, тоже можно размещаться, но сейчас, скорее всего, там идет... То есть можно разместить те продукты, те товары, которые можно складировать, да, то есть цветы либо горшечные, либо какие-то аксессуары, либо вазоны. Ну, еще надо посмотреть на специфику, да, что можно им туда написать и запросить, какие виды товаров можно продвигать на их площадках. С каждой из этих площадок, то есть, есть основные алгоритмы. Данные площадки кладут то есть, свой процент. Да, от вашей себестоимости. Но вы должны понимать, что любое привлечение клиентов и так несет затраты на привлечение этого клиента. И если вы хотите, вы можете разместиться там да, и попробовать. То есть мы, у нас опыт такой, что мы попробовали, и со всех маркетплейсов у нас за полгода оборот прибавил где-то полмиллиона рублей. То есть за 6 месяцев, с 1 января 2021 года, по 1 июня 2021 вот есть конечно свои особенности то есть необходимо читать договор да то есть смотреть про условия внимательно смотреть принимать заказы то есть есть штрафные санкции но если грамотно научиться и подготовиться да и получить экспертную оценку как работать с маркетплейсами то я вас уверяю, что это возможность абсолютно бесплатно увеличить ваш оборот вот, и увеличить вашу чистую прибыль при грамотном подходе. Еще есть такие системы, как зарубежные да, агрегаторы, то есть интернет-магазины по доставке цветов, которые получают у себя на сайте да, заказы на исполнение цветов в России. То есть заказчик находится э, где-то там, не знаю, в США или в Германии, да, у нас там да, в Таиланде, и заказывает цветы на доставку здесь в России. То э, с такими коллегами тоже необходимо заключать определенное соглашение, то есть там договора, нужно написать анкету, отправить... Я знаю где-то два или три таких ресурса, которые тоже приносят нам определенное количество бесплатных заказов, на которых мы зарабатываем. Самое важное в сотрудничестве с маркетплейсами и с коллегами, которые находятся за границей, да, и которые могут вам давать бесплатные абсолютно заказы и работают за процент, это условия сотрудничества, то есть штрафные санкции, которые, возможны, да, применимы, то есть система юридическая сторона да как будет идти перевод как правильно оформить какие там регламенты и вот эти вот все подводные камни которые вам необходимо изучить но если вы хотите быстро запуститься и получить большое количество бесплатных заказов да и начать зарабатывать прямо сейчас то записывайтесь на консультацию ссылку я оставлю под э, э, в описании этого видео где мы за час с вами разработаем четкую стратегию. Я поделюсь с вами опытом, как правильно выстроить отношения с маркетплейсами и с зарубежными коллегами и начать зарабатывать уже завтра. Большое спасибо за внимание. Пользуйтесь моим опытом и моими услугами для того, чтобы увеличивать количество ваших заказов. До скорых встреч!